Всем привет, с вами Макс Риск, это у нас игра Зумба. Смотрите, я Смайлик даже... Не Зумба, а Зуба. Агрессивно поставил. Он 100 900 кубков, с одного бравлера э, персонажа. У них тут... Э, смайлики по 500, да? Смайлик плачет. Это значит, он купил где-то. тут смеется, это значит, где-то 500 -ку. Ну, вроде бы вот так. Давай зайдем у кланей. Вообще-то это не мой клан, так что Нет. Так что не перепутайте. Зайдем сюда, посмотрим статистику. Так, смотрите, 620. Что-то они на 900 не копят. Так, все, уходим. Не, ну это было вообще прикольно. Смотрите. Они такие смеются, смеются, смеются. Я такой... Это же... Как там тебя зовут? Кстати, что-то забываю. Так, так, так, так. Брюкс. Кстати, у нас 6 персонажей, да? Персонажей 6. Аж, дождите, 3, 36 6, да, всё норм. Э, как думаете, Брюкса взять? Ну, конечно, вы напишите в комментариях, а мы сейчас откроем сундучок. О, кстати, перед началом ролика Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ссылочек будет в описании на прошлый видеоролик и на следующий. Так что было вам удобно ориентироваться. Ботинки туриста. Турист. А, подинки турист. Так, соберем, соберем. Жалко. А, тут есть задание. Думаю, жалко, что нет заданий. А Браво Старши появилось задание. Думаю, если мы добавим, то... Давай-ка. Сейчас посмотрим, как же прокачаться. Кстати, а где обновление? Жду, жду новую карту с вами. Но нет обновления разработчики когда будут новые карты это же будет классно а то эта карта лагучая, но немножко подлагивает сделайте ее немножко туже ну конечно я уже вижу что вы разрабатываете новую игру 3 на 3 так что ждем не с терпением но это долго слишком да ждать давайте посмотрим там уже что написано Скоро же отчет до обновления да, обновление. Вот так бы назвать ролик обновлением. Ну, блин, мне снова гад. Ну почему? Эта карта логучая. Так, смотрите, друзья, если меня поколотит, я могу кушать. Так что нам не страшно, нужно идти и воевать. Так. Так, иди отсюда. Блин, друзья, мы, наверное, бегуны какие-то, как я понял. Так берем этот щит, наверное, нам не нужен щит. Мы так кушаем. Блин, карта сужается. Так, иди сам, а вон. Ага, лук у меня есть. Бабах. Не, ну это.. Панда слабый, как я так заметил. Не, ну он может, конечно, но он очень мало. Так, иди сам. Так, он тут. Друзья, он тут. Где он тут? Мы сможем кушать траву еще. Хопана. хопана. на Так. Хопана. Так, так, а вы где все? Не, прикольно за банду играть. Давайте после катки мы посмотрим, есть ли обновление. Там уже отчет начался или же скоро? Ну, хоть отчет, да, 30 дней. Хоть как-то их напрячь, а то они такие отдыхают тебе. Не, конечно, не отдыхают. Надо их как-то напрягать, чтобы они добавили нам карту, хоть какие-то карты, а не одну карту. Одиночная битва. Блин, мне и так же страшно. Так, вот я... Значит, здесь лук. Окей. -то. Что ты делаешь? Эй-эй-эй. -э -э -э. Иди отсюда. Друзья, это, так... конечно, невероятно, но это слишком уж быстрая карта. Так берем щит. Фу, смотрите. Угу. Все с тобой ясно. Давайте берем она знаете, щит прочнее, чем хп-шки, как я так заметил. Хп-шки быстро отнимаются, а щит такой медленный. Знаете, что мы шпанды? Мы же можем бежать так быстро. Хопа нам, потом хопа наделаем, потом хопа наделаем. А так уворот, поворот, потом хп-шки регенерация. Так идем, пособираем, блин, уже медленно идется. Так, давайте золоти золотистым. У нас все золотой да? Лук золотой, бомба золотая. и Копье золотое. Так, иди отсюда. Давай, давай, пойдем туда, посмотрим. Так, так, так. Хоп, она Так, ага, вот, бом, бом. а вот и где. Давай-ка, хона. Бум-бом. Ай, не подходи ко мне. Не-не-не, не хочу жить, хочу жить. Так, так, так. Ой, блин, что? Я выиграл! Это удивительная серия, я просто выиграл. Капец, вы это видели? Фанта выиграл. Ой, я, я, я. я не знаю как, но первое место. Это нужно заснайпить. Да, прям сейчас уже название ролика вылаживать в видео по-быстрому. Все-все-все. Значит, всем группам просмотр. это, конечно, невероятно было. Давайте вместе с вами соберем эти монеты. Ссылочка на прошлый видеоролик в описании, ссылочка на следующий. Вот, 500 малик. Так, тут малик только один, да? 500 Дальше у нас идет агрессивный. Понятно. Чем дальше, чем агрессивнее. Да, кстати. Значит, они такие... Блаксы. Бесплатные, а потом злые. Подождите, я же Плаксу купил. В смысле? В смысле? Друзья, я реально купил за тысячу... По... К... Бето... Э... М... Билетов. За тысячу купил. В смысле? Почему я покупаю? Я что, слабак? Не-не-не, это слабость. Да, друзья, я их покупаю. Не знаю вообще. Вообще тут обновление должно быть. Кстати, давайте посмотрим с вами. Так-так-так. а ага, не ту не тут, не тут. Так, соло. Вот, скоро, опять скоро, ну где время? Ну давайте уже третий хоть мини-режим, четвертый мини-режим. Всем удачи, всем пока.